Когда вы слышите Хогвартс? Синдром Дауна не первое, что приходит на ум. Но я хочу изменить все это. Меня зовут Миссис Спиннели, и я руководитель специальной образовательной программы в Хогвартсе. Школа открывается в 6 утра для детей, приезжающих на коротком поезде. Быстрее, дети! Не забудьте свои мантии-невидимки. Для их же безопасности мы должны маскировать детей по пути в класс. Большинство наших говорящих картин было создано в 16 веке, и они могут обидеть учеников. Особенно это касается студентов афрокарибского этноса. Их постоянно унижают. Как поживают гоблинята сегодня, миссис Спинелли? Эй! Прекрати есть мой мир, маленький монстр! Джереми! Школьная работа для детей может быть немного... унизительной. Ну, знаешь, например, если классу зелья требуется 16 давленных жуков или 3 безязычных жабы, они часто заставляют наших детей работать над этим. То, что Миссис Спиннелли делает с пустаковками, поистине волшебно. Пустокровки — официальный термин, хотя я считаю это немного устаревшим. Но прогресс в волшебном мире редко двигается с места. Я почти уверена, что у нас получится что-то изменить. Джереми — один из моих самых сложных детей. Хотя может показаться, что это не так. Джереми на самом деле не Или... Нормальный. Но как и многие представители его поколения, ему 29, и он все еще держим Гарри Поттером. Что интересно, обычно мы видим такой уровень Поттера зависимости только у женщин. Я Хаффл Пав! Маглам технически запрещено быть в Фокварсе, но когда я увидела, что Джереми делает татуировку в стиле Даров Смерти, я поняла, что его нужно спасать. Над чем ты работаешь, Джереми? Гарри Поттер помогает Харри Табмен спасать рабов. Картина называется Гарри Поттер и Подземная Железная Дорога. Это самая тупорылая вещь, которую я когда-либо. Черт возьми! Волшебники с особыми потребностями взрываются, когда они перегружены. Мы пытаемся успокоить их, давая им резиновые палочки. Но это все, что мы можем сделать. Обычно мы теряли одного-двух студентов в год, но с тех пор, как появился Джереми, их количество выросло до трех-четырех месяцев. Отправить его домой особенно сложно. Другие студенты никак не могут понять, почему Джереми не может покинуть Хогвартс. Вы думаете, что дети выросшие на Гарри Поттере и Голодных играх просто так сдадутся? Глупые взрослые. Моя работа давать этим детям надежду, когда все от них отвернулись. Но иногда для таких детей, как Джереми, есть только одно решение.